Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем рисовать на тему природы. Сейчас я буду рисовать, и вы, наверное, догадаетесь, здесь, что я буду рисовать. Природа всегда предлагает нам множество тем для рисования. Берите карандаши и начинайте рисовать. Давайте вместе отправимся на прогулку за горок, к морю горы навстречу с удивительными животными, которые вам захочется изобразить. Сейчас я рисую набросок. Я думаю уже может кто догадался, кого я рисую. Ребята, пишите в комментариях, сразу вы догадались, кого я рисую или нет. Управляемся на прогулку по сельской местности. Да, ребята... Мы рисуем сейчас зайца, правильно. Думаю, вы уже все догадались, что мы зайчика рисуем, его набросок. Нам осталось только ушки, набросок нарисовать. так у нас получилось. И сейчас мы с вами начнем прорисовывать силуэт нашего зайчика. Снова покрестная. Такая у нас вот лапка закругленная делаем. И следующую лапку. Сюда такую линию волне 100 Следующая. Далее мы прорисовываем лапки. И у мордочки вот здесь рисуем вот такую линию. Так она идет. Сюда проходит. И к мордочке. Здесь мы прорисовываем У нас такой хвостик вот отсюда будет идти. рисуем здесь вот ну, на глазик нашему зайчику такого теперь мы стираем вот эти все ненужные линии которые нам нужны Такой у нас, красивый получился. Сейчас мы его будем Так Ребята, вы не забывайте подписываться. Швозачка таким рожеватым цветом. Мостик. Я как раз использую ржеватый цвет, который в природе позволяет зайцу оставаться незаметным. Потом мы еще добавим чуть-чуть горячее. Ребята, у меня получился зайчик.